Магазин Инструмент центр. Сегодня у нас в видеообзоре бытовой набор инструментов от компании Intertool ET6077 SP. Как вы знаете, у Intertool разделе линейки инструмент. Это профессиональный Тайвань черно-красного цвета, то есть, красные трещотки, черный кейс. И есть инструмент зеленого цвета. Данный инструмент бытового класса предназначен для домашнего использования. То есть для СТО автосервиса. автосервисов промышленности, то есть он не подойдет, это только для домашнего применения. Данный набор изготавливается в, Тай, э, изготавливается в Китае, то есть на заводе в Китае, сама фирма Интертул из Харькова. Сверху на кейсе идет упаковочная коробка, два рабочих квадрата, одна вторая, дверьма, одна четвертая, головки от четвертой до 32. и ключи, э, Ключи шарнирные, 4 до 32 Ну, дальше я покажу все это уже в комплекте. С обратной стороны также комплектация набора. И где изготавливается. Изготовлено в Китае. Начнем с трещоток. Трещотки на 72 зуба. Мелкий шаг. Прямые. Рукоятки здесь комбинированные. Резинопластик, черный цвет. Идет Резина. Зеленый пластик. 72 зуба. Трещотки разборные. Два винта выкручиваете, вытягиваете механизм то есть для смазки. Есть реверс, быстрый сброс для Надпись на трещотках хром-ванади. Хром-ванадиовая сталь, указывает производитель. Длина трещотки 1,2 дюйма, 260 мм. Под 1,4 дюйма 165 мм. Трещотки 72 зуба, мелкий шахт. Так, удлинители, два удлинителя под одну вторую, 125 мм, 125 мм и 250 мм, это под одну вторую дюйма. 250 мм удлинитель также служит как Т-образный вороток. С помощью такого переходника надеваете на удлинитель и получаете Т-образный вороток 250 мм. Сюда же одевайте головки или удлинитель еще дополнительно. Переходник вы можете использовать для перехода с квадрата 3 3,8 на одну вторую. Только есть дополнительно инструмент под 3,8 дюйма. Трещотка или удлинитель. Свечная головка. В наборе одна головка на 21 мм. Внутри есть резиновая вставка. Два кардана. Одна четвертая и одна вторая. Карданы здесь скреплены металлическими вставками. Для, для труднодоступных мест. Далее шарнирные ключи. Торцевые шарнирные ключи. В наборе 4 ключа. Размеры 14-15, 13-12, 11-10. И 6,8. Биты. Биты идут у нас в держателях. То есть вы можете вытягивать, использовать с шуруповертом, допустим. Кстати, есть переходник под шуруповерт. И есть вот такой вот переходник, вернее адаптер, держатель под биты. То есть, выбираете биту из комплекта, вставляете в адаптер и используете или с отверткой, или с шуруповертом. Адаптер также можно использовать в наборе с Т-образным воротком и с трещоткой. Так, головки в наборе шестигранный профиль головок, головки под 1,4 дюйма 9 штук и под 1,2 13 головок. Самая маленькая головка под 1,4 дюйма это 4 мм, самая большая 12 мм. Под 1,2 у нас 13 головок, самая маленькая у нас 10, самая большая 32 мм 6 граней. Весь головки 32 мм. Вставляет 190 грамм. как видите инструмент э, матового цвета. На инструмент нанесу защитное матовое покрытие. В верхней крышке у нас Т-образный вороток под четвертую. 11 см длина под вторую я уже показал вам. Удлинитель 100 мм даже не 100, здесь идет у нас на да, 100 мм удлинитель. Под 1 четвертую. Вот удлинителей получается, под 1 четвертую у нас один, и под 1 вторую у нас два удлинителя. 250 и 125. И набор Г-образных ключей. общее количество 7 штук. теперь набор комбинированных ключей, общее количество 11 штук, размеры ключей 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 и 19. Надпись Chrome Vanady 17, 17 мм ключ. По комплектации все, э, набор гигалилуэта бытового класса для домашнего применения. Следов от литья, какого-то коррозии, кривого литья мы не обнаружили. То есть, инструмент хорошо отполирован. Нанесено защитное покрытие матового цвета. То есть, как для домашнего использования, отличный инструмент. Кейс у нас цельнолитой, без завис. То есть, цельная конструкция идет. Металлические замки запирания. То есть, плюс где такого класса инструмента как держится инструмент верхней крышки все хорошо защелкивается и ничего не выпадает ну, теперь пробуем закрыть без проблем Длина кейса 28, ширина 39, высота 8, вес 5,5 кг. Если вам нужен недорогой инструмент для домашнего пользования, для гаража, вы можете посмотреть на наборы InterTool с концовкой SP. То есть в данном случае это ET6077 SP. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, получайте скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо, до свидания.